Привет, мой friend. Сегодня we will смотреть на действительно интересное приложение, которое способно replace Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры. Но это не просто обзор. This is новая рубрика на канале «Честное мнение». Здесь я буду высказывать only my независимое честное мнение о приложениях, сервисах Гаджетах, которые мне предоставляют на обзор. Интерес. Тогда давай начинать. Let's go! Недавно на почту мне постучались разработчики одного анонимного мессенджера, который является якобы даже защищеннее, чем сам Telegram. Вон оно чё. Концепция следующая: блокаут использует peer to -peer шифрование и технологию блокчейн. За счет этого не происходит привязка к номеру мобильного телефона, и вся информация, которая есть между двумя пользователями, хранится исключительно на их устройствах и никуда, в общем-то, собственно говоря, не улетает. Дизайн, по моему мнению, является слишком темным и в какой-то степени даже пугающим, как будто не защищенность какая-то чувствуется, а действительно слежка происходит за тобой. При первом попадании в мессенджер нужно придумать пароль, чтобы до тебя точно никто не докопался. И все, пустая вкладка со звонками и диалогами. Я не совсем понимаю, почему большая часть переведена на русский, а какая-то находится в распоряжении английского языка. Я-то знаю, как начать переписку. Я во всем разобрался, однако вкладка помощь у нас присутствует, и она не локализована под русски ты такой типа, че? Но, фишка интересная на самом деле, для того, чтобы начать чатиться со своей женщиной, например, отправлять ей фотографии своего достоинства, если что, я имел в виду лица, мышц, своего хобби, например, мы нажимаем на иконку в верхнем правом углу и копируем специальную ссылку, которая действует в течение 60 секунд. Собеседник, с которым вы будете начинать вести диалог, должен перейти по ней в течение в течение этого самого времени и тогда у вас формируется автоматический чат еще раз повторюсь по технологии блокчейн и по факту вас взломать никто не может выполняя все эти действия чувствуешь себя реально каким-то хацкером и понимаешь что в какой-то степени ты начинаешь верить в то что все твои данные находятся под реальной защитой и никто тебя не прослушивает не прослеживает и это все работает. Разработчики указывают на то, что информация, которая есть между двумя пользователями, никоим образом не хранится на их серверах и дальше, чем за пределы переписки между двумя людьми, собственно, не выходит. Более того, как я понял, у них даже доступа ко всему этому хозяйству нет. И по сути так оно и есть. Вы переписываетесь, отправляете фото котиков там всяких, кстати, смотрите, какие анимашки здесь прикольные. И вдруг ты захотел удалить чат и все, что в нем есть, и что с ним связано. Связано. Окей? Не вопрос. Информация удаляется не только у тебя, но и у твоего собеседника. И по факту, это что получается, реальное шифрование, реальная беспека, реальное вот такое вот сообщение анонимное? Тогда офигенно вообще! Что могу сказать по итогу, концепция действительно очень классная, крутая, но пока что реализована она не самым лучшим образом. Если добавите выбор тем оформления или просто над дизайном поколдовать, добавите возможность отправки не только фото, но и видео, аудио и файлов другого типа, то тогда станет прямо совсем хорошо. Ссылку на скачивание я оставлю в описании под этим роликом, поэтому если вдруг захочешь, то можем с тобой попереписываться. Еще раз напомню, но ссылочка действует в течение 60 секунд жду тебя. Пишите в комментариях, как вам новая рубрика, стоит ее продолжать или нет, и еще раз напомню, но в ней я выражаю исключительно свое личное, честное и бесприкосновенное мнение. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока!